Всем привет, друзья! Давно не виделись, я очень сильно по вам скучал и надеюсь, что вы тоже по мне скучали. Ну, наконец, то день настал, новое видео на канале. За последнее время, как и в моей жизни, так и во всем мире, произошло очень много разнообразных событий, как хороших, так и плохих. Но я считаю, что настало время с вами пообщаться, все это дело обсудить, поэтому приглашаю вас к себе в гости. Погнали, поговорим. Друзья, мы провели небольшой ребрендинг. Почему? Да потому что мы запустили новое направление под названием «Тату и кофе». Это многофункциональная кофейня, которая работает не только для мастеров, их клиентов и любителей кофе, но еще во время обучения здесь мы будем кормить наших любимых студентов. Кстати, друзья, на данный момент идет набор уже на третью группу летнего офлайн курса Поэтому, если хочешь залететь в Последний вагон получить, так сказать, новую профессию, поспеши. В описании под данным видеороликом находится ссылочка на наш канал, переходи. Там есть работа наших учеников, отзывы, абсолютно вся информация, связанная с обучением. Поэтому записывайся. Потому что мало того, что мы не изменили цену с прошлого года, оставили ее прежней. да То есть у нас, как всегда, входит в нее расходка, оборудование. Модели, то есть все что необходимо, так еще и мы предоставляем бесплатное питание для наших учеников, поэтому жду тебя в гости. Все, ребят, немножко отвлеклись, возвращаемся к теме видео. В данный момент мы работаем в тестовом режиме, вносим, как сказать, финальные штрихи и доработки. Но для тех, кто смотрит это видео прямо сейчас, есть уникальная возможность поприсутствовать на открытии нашей кофейни, ведь когда я щелкну пальцами, мы перенесемся именно туда. Поэтому погнали! Ну что, ребят, как вам? По-моему, вот так потусовались. Как вообще вам кофейня? Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. По-моему, получилось все очень круто. Поэтому переходим к новостям из тату-индустрии. Рост цен. Все ученики и коллеги спрашивают меня, что ждать дальше в нашей сфере. Доллар растет, цены растут вместе с ним. Доллар падает. Но в России, как правило, цены остаются те же. Что делать? Поднимать цены? М -м, не думаю, ведь в принципе зарплата у людей осталась та же, а некоторых, наоборот, еще и уволили. Следовательно, покупательская способность также снижается. Лично я надеюсь, что это тяжелое время будет возможностью для наших российских производителей выйти на новый уровень и предложить нашим потом, мастерам Выгодное коммерческое предложение. Кто не понял, о чем я сейчас говорю, разъясняю. В связи с закрытием поставок, либо просто увеличение цен на некоторые материалы, производители рискуют освободить нишу для более бюджетных производителей, но при этом с тем же качеством. Следовательно, наши производители могут сейчас просто залететь на рынок с хорошим качественным товаром, который мы с удовольствием будем покупать по адекватным ценам. Вот и все. Ребят, опять же, я не экономист и не политик. Я просто отвечаю на ваш часто задаваемый мне вопрос. Вы спрашивали, я отвечаю. Кто-то может сказать, что я слишком оптимистично смотрю на вещи. Что на самом деле будет все не так, все подград гораздо хуже. Без проблем. Свое мнение можете высказывать в комментариях. Я обязательно всех прочитаю, на некоторые, возможно, отвечу. Поэтому пишите. А мы продолжаем. Отвечаю сразу на следующий ваш вопрос. А как дела обстоят у меня с расходными материалами и что я буду делать дальше? Ребят, не переживайте, у меня с этим все в порядке. Ведь я вас всегда учил и в вебинарах, и в видео о том, что закупать расходные материалы необходимо оптом. Ведь у меня лично есть чем колоть и завтра, и через месяц, и через полгода. И вам я желаю того же. Поэтому, если не смотрели данный видеоролик, здесь есть всплывашка, можете перейти, посмотреть ознакомиться, и все у вас будет круто. Ведь закупаясь заранее, оптом мы не только сразу экономим деньги, но и в подобных случаях можем чувствовать себя более спокойно и уверенно. Портачники отвалятся. В нашем случае портачники, которые работали за 1000 рублей, просто-напросто пойдут искать себе новую профессию. Объясняю почему. С нынешними ценами на материалы и снижением покупательной способности клиентов они просто-напросто начнут работать в минус и со временем отвалятся. Потому что они были на плаву в момент стабильного потока клиентов. Данное время не то. Сейчас нужно будет бороться за каждого клиента. И тут уже решают творческий уровень мастера и маркетинговые способности. Вот мы подошли к следующему вопросу. Реклама и продвижение. Как теперь продвигать свои услуги? Ведь реклама в Инстаграме Запретили, охваты упали, видео в TikTok выложить нельзя, да и даже YouTube, которым вы смотрите, надеюсь, что смотрите, данный видеоролик и тот хотят закрыть. Лично я изучил продвижение во ВКонтакте и Telegram. Именно там сейчас я добываю клиентов и делаю продажи, что и вам советую. Ведь если все вернется назад, новые приобретенные навыки продаж, никак не могут быть лишними, поэтому пользуйтесь. И сейчас это единственный вариант. Все это я говорю к тому, что ни в коем случае не нужно ставить крест на всем вокруг. Жизнь продолжается. Нужно двигаться дальше и подстраиваться под новые современные реалии. Ведь в первую очередь мы художники. Даже если в случае того, что начнется полный кризис в нашей сфере, мы всегда можем вернуться к истокам. И Переквалифицироваться. В принципе, мы можем стать дизайнерами, 3D-модельки делать к играм, обычные сайты. Да, в принципе, применение художника оно огромное. Тем более в современном мире, когда можно освоить новую профессию там, буквально за день Поэтому не переживайте, все будет хорошо. Ребятки, на связи был, как всегда, ваш Саня Код. Подписываемся на канал, обязательно ставим лайки колокольчики, пишем комментарии, всевозможная поддержка. Возможно, это крайнее видео на нашем канале, поэтому топим по максимуму. Конечно же, запись на сеансы в Москве открыта, записываемся. В принципе, все. Рад был вас видеть. Пока.